Сочи как центр самой дорогой недвижимости в России. Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий Хачари и вы на канале Новостройки Шо. Перед началом ролика хочу вас попросить обязательно подписаться на мой канал, поставить лайк, включить колокольчик, чтобы узнавать о новых роликах первыми. Написать комментарий, чтобы ролик рос и его увидело как можно больше людей. Сегодня у нас на повестке дня Сочи и как подскочили цены в этом городе с момента начала спецоперации, напоминаю, началась 24 февраля этого года. Несмотря на то, что в Сочи низкое одобрение ипотеки и огромные цены на недвижимость, спрос на него по-прежнему есть. Средняя стоимость одного квадратного метра в новостройках Сочи по итогам первого квартала 2022 года составила, внимание, 339 300 рублей. Это следует из сделанных для РБК недвижимости расчетов цен аналитики. Повторюсь, друзья, это средняя цена на недвижимость. Как ни странно, это больше, чем в Москве, где цена за один квадратный метр, опять же, по итогу того же квартала составила чуть больше 315 тысяч рублей. Так почему же, друзья, Сочи дороже Москвы и что будет с ценами дальше? Вообще, надо заметить, что уже второй год Сочи бьет рекорды, обгоняя по ценам Москву. Максимальный рекорд был в январе 2022 года, когда цена за один квадратный метр в новостройках Сочи была... 383 тысячи рублей. По оценке ЦИАН, к началу второго квартала Сочи не только снова вышел в лидеры среди крупных городов, но и вошел в число лидеров по темпам роста цен на новостройки. И да, по этому показателю Сочи уступил только одному городу, и это город Краснодар. За три года, как подсчитали в компании, средняя стоимость 1 квадратного метра в этих городах выросла в 2,4 и в 2,3 раза соответственно. А вот в Москве цена 1 квадратного метра выросла в 1,7 раза. Но, друзья, средняя стоимость квадратного метра в Краснодаре по итогу первого квартала 2022 года заметно уступает и сочинскому, и московскому показателю и составляет всего лишь 127 200 рублей. Повторюсь, это средняя стоимость, ибо есть квадратные метры дороже и дешевле. Все цены на квартиры в новостройках вы, как всегда, можете посмотреть на нашем сайте новостройки.шоп. А на сайте М2Центр помимо цен на новостройки, также найдете вторичку, коммерцию, земельные участки и частные дома. Так почему же так выросли цены в Сочи? Во-первых, в Сочи превосходный климат и локация. Во-вторых, в Сочи действуют ограничения на строительство. То есть глобальной стройки больше нет и не предвидится. Оттого и продают то, что есть. Поэтому большинство сделок с новостройками массового сегмента в Сочи сейчас проходят по цене примерно 300-330 тысяч за один квадратный метр. А в домах комфорт-класса средняя стоимость одного квадратного метра в Сочи еще выше. Порядка 530 тысяч рублей. Но, друзья, погодите удивляться. В новых премиальных проектах, которые сейчас выходят на рынок, цены уже на старте могут достичь 3 миллионов рублей за один квадратный метр. Да, вы не ослышались. 3 миллиона рублей. Как мы уже поняли, основные факторы роста цен на новостройки Сочи это море, климат, дефицит качественных проектов и стабильно высокий спрос на недвижимость, который только растет на фоне закрытия международных рынков для россиян. По факту, Сочи, наряду с Дубаем и Турцией, остаются одними из немногих вариантов покупки или приобретения курортной недвижимости. Почему Крым не берут в расчет? Вопрос у вас наверняка такой возник. Ведь там такой же климат и не менее превосходное географическое расположение. После начала спецоперации многие опасаются покупать недвижимость в Крыму, да и до спецоперации недвижимость в Крыму не имела высокого спроса из-за санкций на этот полуостров. Отсутствие банков, малоразвитая инфраструктура, все это тоже сказалось на спрос жилья в Крыму. А в Сочи вкладываются в инфраструктуру, которая улучшается день за днем. Преимущественно выкупаются старые санатории и проводится реконструкция, а также сносятся старые здания, пансионатов и гостиниц. На их месте возводятся новые современные гостиничные комплексы. В Сочи, по утверждениям работающих на местном рынке компаний, высокая активность покупателей сохраняется до последнего, что дает возможность застройщикам при небольшом предложении поднимать цены. По заявлениям экспертов, рост цен обусловлен событиями конца февраля. Как только заговорили об введении новых санкций, а центральный банк поднял ключевую ставку до 20%, застройщики и собственники квартир практически сразу же взвинтили цены. В отдельных проектах эта сумма составила 50, то есть 100 тысяч рублей за один квадратный метр. Это не помешало высокому интересу к местной недвижимости, в том числе со стороны ипотечников с ранее одобренными ипотечными займами. Но скачка реальных сделок не произошло. Банки начали массово отказывать в кредитах по старым условиям. Цены-то выросли, а вот объем сделок остался на низком уровне конца 2021 года. В период с 10 апреля по 10 мая ситуация с ценами на сочинские новостройки стабилизировалась, как говорят эксперты. Цены держатся на уровне середины апреля, колеблятся в ту или иную сторону примерно на 1% не больше. Надо заметить, высокий уровень цен в Сочи уже привел к тому, что спрос смещается в соседние районы и в первую очередь это Туапсинские районы города Напа. Так или иначе, из-за уникальности своего субтропического климата, близости гор и моря, развития авиасообщения и в условиях нестабильной мировой обстановки Сочи остается вне конкуренции на российском побережье. Поэтому мы еще долго будем наблюдать высокий уровень цен. И пока в городе действует мораторий на новое строительство, а альтернатив для покупки курортной недвижимости у россиян не так много, средняя стоимость местного квадрата остается одной из самых высоких в стране. Ну и из последних новостей, подорожание и нехватка жилых объектов в Сочи случится уже в следующем году, после принятия нового генплана. Как информируют РИА новости, причиной дефицита станут новые требования к застройке. В городе разрешат возводить только комплексные здания с полной социальной инфраструктурой. Цены же поднимутся из-за подорожания стройматериалов, которые и так уже поднялись в цене на 40%. Как пишет Лентару, генплан Сочи влечет дефицит рынка недвижимости и гарантированное удорожание на 30% квадратного метра. При этом, считают специалисты, Требования городских властей к комплексной застройки создаст высокий спрос покупателей именно на квартиры которых станет больше. Новый генеральный план будет подразумевать программу развития Черноморского курорта в течение 20 лет. Власти планируют модернизировать дорожную и коммунальную инфраструктуру, создать пляжи и яхтенные порты, а также провести комплексную жилую застройку. Проект генплана должны утвердить осенью будущего года. Как считаете вы, друзья, оправдан ли такой высокий уровень цен в Сочи и к чему это вообще может привести? Оставляйте свои комментарии, делитесь вашим мнением, нам это очень интересно. Подписывайтесь на наш канал, мы освещаем все новости на рынке недвижимости Кубани. Ну а я напоминаю, что каждая ваша покупка и вклад в недвижимость – это наша репутация, за которой мы тщательно следим и очень дорожим. Почитайте нас отзывы, оставляйте ваши заявки, мы поможем вам приобрести квартиру или недвижимость на территории города Краснодар. С вами был я, Дмитрий Хачари и компания «Новостройки Шоп». Увидимся с вами в следующем ролике.